Всем привет! Сегодня мы будем готовить. У нас есть две ноги молодого барашка. И все это мы будем готовить на замечательном нашем тандыре Наконец-то давно мы его не использовали. Очень хотели да, приготовить. Что для этого надо? Для этого надо вот снять пленку изначально с нее. Это мы этому не показывали, просто сняли. Затем для того, чтобы лучше. Зашел наш маринад, надо сделать вот такие вот надрезы, с двух сторон, побольше, поглубже, видно, да, то же самое, вот С этой ногой тоже. Есть. остановиться. Надо посолить. свежемолотый молотый а. Куда ты без них денешься летом? Слушай, ну сколько поставили, и мы не специально. Затем, это чаман, или еще как-то пажики, тоже немножечко добавим. Затем, затем у нас есть чеснок, чеснок обязательно. Очень будет вкусно, я уверен. И сюда тоже. Затем для мяса у нас есть специя. Тоже ее добавим. Побольше не жалеем. И у нас есть гранатовый соус, тоже его добавим. Он очень густой такой, обязательно. Получилось Холодильничек И ставим тандер сейчас мы покажу Ну и не забывайте подписаться на канал Ставить лайки, писать комментарии Наш тандыр повелел, уже готов. Все очень вкусно. Будем ждать Вы не забывайте подписаться на наш канал Поставить лайк написать комментарии Всем пока Полтора часа прошло Я думаю готово Доставать будем сейчас это вещь. Но вы знаете, да, что делать? Подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий. Паста. Очень вкусно пахнет. Я думаю на вкус тоже очень вкусно.